а сегодня мы рассмотрим еще одну реку, про которую мало кто знает, но без которой жизнь наших клеточек была бы невозможной. Когда мы говорили о том, что клеточки нашего организма – это наши малыши, которых нужно накормить и напоить, мы говорили еще и о том, что их нужно содержать в чистоте. Потому что клеточки, точно так же, как и младенцы, кушают, пьют, перерабатывают все это, а продукты переработки – их называют метаболиты, просто выбрасывают наружу, за пределы своей мембраны, и их уже не очень-то заботит, кто все это уберет. Роль этой заботливой няньки, которая убирает за клеточками, как раз и играет лимфа. Везде, где есть кровеносные сосуды, рядышком течет и белая кровь. Лимфа. Но в отличие от кровеносных, лимфатические сосуды проницаемой только в одну сторону – вовнутрь. Ее задача – очистить межклеточное пространство, чтобы вокруг клеточек была чистота, чтобы им хорошо жилось, легко дышалось и чтобы они могли свободно обмениваться информацией друг с другом. Вода, которую приносит кровь, словно бронспойтом смывает всю грязь, которая накопилась вокруг клеточек и уносит ее, словно в сточную канаву, в лимфатические сосуды. А там ее подхватывает поток лимфы и несет в лимфатические узлы. Там все это фильтруется и через кишечник отправляется на выброс. Вот таков был замысел Творца. Но есть два условия, при которых эта система работает. Во-первых, в отличие от кровеносной, по которой сердце гонит кровь, у лимфатической системы нет своего насоса и лимфа движется только под давлением мышц сжимающих лимфатические сосуды причем движется всегда только в одном направлении снизу вверх сделал человек шаг и икроножные мышцы напряглись и толкнули лимфу вверх а клапана не дают ей вернуться обратно потом напряглись бедренные мышцы Протолкнули ее еще выше, и процесс пошел. Лимфа двинулась по своим сосудам, захватывая нечистоты и очищая межклеточное пространство. Таким образом, первым условием работы лимфатической системы является движение, напряжение мышц. Но есть и второе условие, без соблюдения которого эта система тоже не работает. Это вода. Если мы пьем мало воды, то ее хватает только на то, чтобы напоить клеточки, а на умывание уже не хватает. Сколько нужно пить воды, чтобы клеточкам хватило и помыться? Ну, считайте сами. Объем межклеточной жидкости в нашем теле где-то 25-30 литров. Вот и считайте, за сколько дней обновится этот объем, если вы будете выпивать в день, по полтора литра чистой, хорошей воды. Я подчеркиваю, именно чистой, хорошей воды. Только вода является мощнейшим природным растворителем. Только она способна промыть эту свалку в межклеточном пространстве. Ну и в самом деле, ведь не приходит же вам в голову принять душ из компота или какао. Так почему же вы клеточкам вашим Даете все, что угодно, но только не то, в чем они нуждаются. Воды, воды. Ну, надеюсь, вы поняли, что необходимым условием нашего здоровья, да и самой жизни, является движение. Причем это не только напряжение наших мышц, это еще и беспрепятственное движение крови по нашим сосудам, это движение лимфы, промывающие наше тело, это и движение кислорода и углекислого газа в наших легких. И везде, где это движение прекращается, возникает застойное гниющее болото, в котором интенсивно начинают размножаться наши враги. И тогда оттуда уходит жизнь и начинаются болезни. Вот это как раз и есть Две составляющие здорового образа жизни. Движение и очищение. Соблюдайте их, и ваше тело будет исправно служить вам многие годы. Понравился ролик? Жми лайк. Не понравился? Ну тогда пальчик вниз. И если все-таки понравился, поделитесь с друзьями в соцсетях.